Сегодня восхитительный день. Даже природа солнечно улыбается тебе, моя дорогая подруга. С днем рождения, замечательнейший человек! От всего сердца поздравляю тебя и желаю, вопреки летящим годам, оставаться такой же неповторимой, милой, энергичной, жизнерадостной. Ты человек большой души теплом которой щедро делишься со всеми, кто тебя окружает. Твой источник доброты никогда не иссякает, а отзывчивость не знает границ. Преданность и бескорыстие стали твоей привычкой. Я безмерно счастлива, что судьба подарила мне такую подругу. Любви и радости тебе, моя дорогая, много-много. Пусть жизнь твоя наполнится ими до краев. Улыбайся, чтобы у плохого настроения не было никаких шансов. Украшай мир своей удивительной улыбкой. Пусть здоровье тебя никогда не подводит, а у молодости не будет срока давности. Пусть добро, которое неустанно сеет твое участливое сердце, дает обильные всходы на плодородном поле твоей долгой и счастливой жизни. С днем рождения тебя, моя лучшая подруга!